Ну это Харли Квинн это боже Проснись, у нас еще и не только плохие парни, но и девчонки Кто это Прошлый сказал? Где моя со... одежда? С... С... Одевай муга. свою униформу и <свят> <свят> <свят> Что ж, надеюсь ты насмотрелся <свят> на меня, дружок <свят> Потому что ты больше никогда не увидишь эту напичканную химикатами задницу Да уж Мы ее не увидели У меня слишком много аксессуаров Блин, начинается все Чужой, так же, как и... Э, серия. меньше и меньше напоминает... Ну, вот серьезно, серия в точь-точь ну, А, прекрасно. Ещё извращаем, Блин, даже раз это... Раз начало раз. такое же. Апокалипсис. Ну, а, я Апокалипсис. Ну, Масерато, это? А да. А? Там свет. <сёк> типа Шоу, меры, да. Графа, это Офигеть, мы не видели и все что, и тут под этой крюгер и Джон Джонс. Джонс и штурмовик, который скосил. Штурмовик скосил. и штурмовик, который сейчас может быть слишком желтый. Мы упали в кронштюну, руины попали в заимкали. Возможно, мы попали за радугу. И будет так много вопросов. Загадочная Гизмер. Мы все здесь ради одной цели. Чтобы показать. Зачем мы слушаем огромный позолоченный шар, шар, шар, когда мы просто можем надрать друг другу задницу? О, милый... Зачем вы слушаете, Сейс? Я уже думал, это если он тот же самый хотел сказать. Даже объяснять, просто начинаете разнообразивать. О, смерть. О, смерть. О, Uh, <сёжок> я не, а, я <сёжок> не знаю, да, фазма, ну, фазма, что это предмет. Да, удевайся. Обучение все. с тех пор заметно <сёжок> улучшилось. Это да, попадать стало только -то уже. За ты носишь да. маску. Окей, все понял. Венном чужой. У кого рост пошел? Куда завтра еще блин? Нормально. Заглючил меч. Как ты так делаешь со своим мечом? Кто-то через чурумбовый. Да нифига! Как капуст без за то, что посетили мои семена. Как Локи. стать больше, чем злодеи молодые? Злодеец, вот. Злодеи Локи. злодеи Я обвиняю тебя в том, что ты член. чао Я не верю в это. Я заплатил 75 немецких марок, и это был не настоящий Локи. Смитов будет достаточно. Пожди, вы... А, дополню, да, Эджан, Джахтер играл его. Эй, <свист> <свист> А <свист> в друзей черный а там. Джокер. А а О, не ооо два джокер. А, а, а вот, вот этого я не ожидал, а я его не держи. Давай добавим улыбочку на это лицо. О, слава богу. Я думал, ты мне сейчас гол Вот сон, взял с Пудинг? Вокруг есть много других поднятого слайда. Классический Джокер у него... этого Джокера. Да, ну Я не на... раз разговариваю. Тебе нравится страшный видео на YouTube? Полиу... Честит, это персонажи Слэшера! вашего. Это Джони. Извините, я вас знал. Вот и уйти сейчас. Ты убил моего Джейсона. Не забывай, мы всегда работаем в памяти. Все отсылки не Какого хера? Да, Чай, о о, о, о, О, О, О, О, О, О, О, О, О, О, Окей. Это да, первую часть вами. О, Мне не нравится это кольцо. Давай не лишим не тебя его. Моя жена меня убьёт. Ну <смех> все. <смех> <смех> Моя жена <не> да, <смех> <но> <смех> ожидали, а меня убила. Да, неожиданно, что устал. есть. А он она и правда прелестна. Победит, наверное. Она магическим образом уменьшилась в размере? Заткнись. Это самое лучшее колечко. Куда это она пропала? Я слышал, тебе нравятся загадки. Загадочник, это самый Не гуляй, смотри. О, это тысяча. Тысяча? Остоморозься, детка. Я самый рождающий злодей. можешь остановить свои сырые каламбуры. Ты имела в виду отмороженные каламбуры. Нет, конечно. Чёрт, как ладно. Да. О, игра престолов. Хелла так Хенрирует. Хей! Пашу павший зверь упал на моего зверя. Песочный человек. человек. серьезно? Что, человек. Что ты построил? Пойдет. Не люблю песок. Он забивается по всему. А, на чем? О, Мумия. I'm... <смех> да, Дальний ты отстойн да. в фишер а -а -а. новой я не ты изобразил? Это я было некогда тренироваться. Я о, ты не знаешь. Алло, Мари? Я не знаю, откуда это баба. Чёртов Стивен Кинг. жаба. здесь должен был быть ломбурным, Понятно. не слишком лень придумывать его. Я всё не так думаю, Как ты планируешь кормить своих детей? Как ты планируешь вообще кого-то завести? Ты знаешь? А, я подошел так близко, как знаю, никто не подходил, что чтобы убить Байка. Ну, я убил его. Но... Сундук, а, он ты злой. Возвращайся на Блин, болото. Я забыл. Сайлор, ты не на светлой стороне. Светлая, темная. Мы жили как бы типа серый. Багажник, я вернулся во было. времени и убрал твой магический талисман. А нет. Черт, я никак не могу вспомнить их слишком много. Кто использует псимич? Умрет от псимича. Абада Кедавра. Это было заклинание или жизнь забрала свое? Я знаю, чего ты хочешь. Как злодейка это. Ты будешь на них бежать, как Гарри Поттер. Здорово, на языке вот... Я владею силой. Ну, все, ну, да. Слишком много информации! Это Я владею душой. А, уже не знаю что. Да, не все камни могут быть полезны. Вернее, это из я не понял, откуда Храм А это тоже, он А это, как... А ты будешь это есть? А, боже, боже, это он! Будь клёвым, Кайл. Глубокий вздох? Ну не, Дарту, я а, деда, я не знаю, я слышал, что <связь> я ушел от папы с мам. Могу я пойти с тобой? <связь> нет. <связь> даже девушка его у... не признал. <связь> <связь> <связь> Охрена <Да>, уж. <связь> ну да. Я конечно, подожду и знаешь, крикну еще раз, но я не собираюсь встречаться целый это... день. А, старт. Ох, джамба. Спрайт, чувак, из Вообще офигеть. в порядке? Понятно, в Нет, тебе шумать, железный дровосек. Чего? грустный лев. Теперь ты Вот договор, заполнил его поставь подпись на это не знаю, что за ты не такая горяченькая льдышка. Ты на них-то хотя бы смотрела? Говорю же, она думала, что работа не очень. Не раздраконивайте меня, потому что мои крылья на 100% натуральные. Архангелы и Хочешь проверить лучше, что в или мечи? Крылья. Боба полетел. Ну не опять же, Опять же. Охотничий Чейну. Дэвид, вижу есть. что ты сделаешь. Мой Нет, король. король ирония. Я о, хочу, о -о -о, чтобы о -о -о -о, убили всех... А, босс, что съешь, Вот пил? это очень круто, но что вставили Элли, на не серьезно я... хочу, чтобы я... Я хочу, чтобы я... О, ЗАД клей. Это люди в черном. Я, я не могу больше тебя слушать! Люди в черном. О, люди в черном. А это я а не это знаю. Мука. Здесь я ничего не путаю. Пока. Но, а это звёздный салф. Я сломаю с этим справиться. О, электро. Электро. Признался неудачного фиба Не помню, какая какой-то части... Питал Джун, Питал Джун, Питал Джун. Эй, я должен Я действительно раз в ответ сказал. <inação> no. Он не Я, Я была королева выпускного. Они все смеются над тобой. Они все смеются над тобой. классический. Точно Кэри. И семидесятый ты можешь забирать его, дорогуша, но знай, у этого парня мало чего в штанах. Как раз по мне. Пока. Биту делает мне Минуза оттуда. О, дарт твой <связ> друг. Да, Дар, так, шер, шер, да, да, чужого да? О. а, да, а, а, а, а, а ты а с этой скрини, сразиться. Тралево. Дети. Я про. <связь> Блин. А он он не а. Фигушки, шлем. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О это большая честь для меня но ты не будешь а там же опять шлем там мешает. миша откинула копыта личинки то есть тут есть. Идите, киевая травмированная потомство волшебники страны Ос. вот откуда это ведьма по моему взгляд убивать Понятно, обезьян кинг каунг бат я не знаю кто это был по-моему, криминально не могу не свои понюхие пальцы, писная обезьяна. Но Все равно неожиданно. Наверное. Да, обидно Кинг-Конг, обидно. Кинг наплоков. Летаю! Литаю! В этом водопланетном мире! Че там чародиков уже своих миньонок там всех превращают. Блин, бедный Кинг-Конг. Выглядит а так, так, как это будто уродина убила чудовище. А, ты из Белоснежки это ведьма была. А откуда здесь елись птицы? Нет, я зовут... За что? О, да. Выбираю. Здорово. Разрушив. Это охотники за привидениями. Да? Никто да, ничего убираю. не думал или нет? О, это элемент. Это уже хорошо. использовать штатив. Выбор был сделан. Штатив. Октопус. Доктор Сминог. Война миров. все. Пока. Война миров. Пока. Пока. Пока. Удачи, удачи. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Серьезно! Луна! Кто-то сказал Луна. Обортит какой-то. Не знаю почему, Понятно. но ты мне очень понравился, парень. Пока. <Celsius> Прощай, кошечка. Какой охлаждающий. Я даю тебе выбор. Я согласен. Почему все вечно закачиваются пылью? Да ты его знает Это что? А ну да, там же от бактерий Умер от обычной бактерии Моя новое оружие выбрано А почему степной волк? Серьезно? А, пусть ты, да Мы все с тобой, подружка что то это... Блин, как я забыл Историю третью Вы хотите поиграть? Ну давайте поиграем. Скажите привет моему маленькому адрогу Гремлин Гремлин Ящер, ящер Тернозавр, что? Смоук, юрская свинья Годзилла. Годзилла. Опачка, Годзилла. Конечно, Король. Годзилла. Годзилла, Годзилла, Годзилла. Ой, че это я делаю? Я не знаю. Ханзу, делает эти шляпы? Это убедила, это ганнибал. Пол башки свесла. Ну, понятно тут. А, что, это Ганс Фланга? они злодеев. А, Рокенбэт. отец. не знаю. По-моему, это уже не злодеи, по Ну, это... Магнета. будь старый. Мегатрон! самый личные что Штейн... вот блин боль как не, и не помню, звулики что блин, я не помню. И... Это блин. А даже Галик здесь. Разум уходит. Жив... Хол... Хол... Блин. Магна -то это только делать. роботов, а всех роботов и... А, да, Магна это не учел. Осталось немного, кто не был завербован агентом Смитом и чародейки на меч армии. Понимаете, да, ну, кто, не кто хочет быть недобатером агентом в клювом костюме, а не Дрестуном сотни глаз. А не слишком поздно менять провайдеры? Предатели! Готов все А это что, живой? Тут такое дело. Опа! Хера себе! Что это было, Так, Стражи? Так, ну это и Стора, Блин, конечно, я не ожидал, действительно, стражи. Я просто свалил отсюда. Что это такое? Свалил. А, ну да. А, ну да. Куда? я действительно что это реальный я. Опа, это действительно реальный я? Что это было? Фэйл. Агниция? Откуда ты знаешь это имя? Почему ты забрал мое копье? <свес> <свес> так, сколько, сколько, сколько, ну, про Марку, а? <свес> Кто-то другой, а, а, а ты это ты его, Мне нравится, как ты торгуешься, девушка. Но только одна проблема. <свес> <свес> Я не Я Почему никто не хочет Феникс, Феникс, Феникс и Смитов. Все. Феникс уже конец. целую кучу Смитов. Что получается осталось? Выглядит не хорошо. Так, Хеллоуин. Что это такое? Окей, мама. Я твой мама. Это нормально. Штукан. Ну, Хеллоуин настоялась. Серьезно? Так, да, минус 100 тысячи. Если ты хочешь пришить, <свят> я отправлю тебя туда, где тебя не услышат. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> да, действительно не услышат. Да ладно. Так, получается остались <свят> Танос и... и вот <свят> Грей. Мы А, другая версия, типа из Фитнеса. Нельзя Теперь Грей. Нужно просто взять ее. Вот так, вот. вот и взял. Надо было прицепить перчатку к наплечнику! Действительно. Не дочено с этой Я не если в третьем цифле так случится. перчатки перчатка. Джим Крей. Нет, стоп. Нет, тут то было красавица. А, да, да. Спасибо про нее забыл. Конечно. Это то, что мы делаем. <связь> Харли Квинн, ты непобедимый злодейн. да? Каким образом она так, кольцо, не она <связь> <связь> Серьезно, <связь> <связь> ее пол, Интересный а пол... пол... как бы Ну что, будут супергерои, что ли, сейчас здесь? Девочка из DC, его, до конца. я буду твоим Ромео, а ты раз, будешь моей жилетой, ты чувствуешь ко мне то же самое Мне вообще интересно, откуда берутся татуировки и всякие <свят> шрамы, но мне кажется, тебе не хватает несколько ключевых мест Не-не-не, не переживай, все вернется в полном размере, я тебе уверен <свят> Я правда не хочу вас перебивать <свят> но это? Но я стану Где ты психованная кукла? <свят> Кто вы, мистер? Ты умираешь от любопытства, не так ли? Я <связывая> за любопытство. И я тоже умираю от любопытства. Тебя из... <связывая> Черт! Зачем <связывая> я поставил туда этот переключатель? Подожди-ка секунду, я знаю тебя. Ты Оскар. <связывая> Оскар? Ты Оскар? внутри золотого глобуса. <связывая> Кажется логично. <связывая> а, Оскар типа награда, Оскар. Я награда <связывая> в вашей индустрии. <связывая> <связывая> <связывая> Нашей индустрии? Ты имеешь в виду преступления? Я имею в виду фильмы. Фильмы. О чем ты говоришь? Я не в фильме. Хотя должна была бы. Вы герои фильма. Нет, я нет. Я сирена да, Готова. А, я все понял. Она еще не все умеет сирии, ломать да, четвертую стену. Вы герои фильма. Меня играет супермодель по имени Райан Рейн. А тебя играет... Стой, ты смотришь наши фильмы с Земли? И Я вас создал здесь в мельчайших деталях, чтобы устроить великое развлечение. Так это он, концепция. Как у тебя получается снимать с разных ракурсов? Я не видел ни одной камеры. Человек-паук помогает? Это не важно. Mm -hmm. Ты сказал, что я нереальная Харли Квин? Mm -hmm. Нет никакой реальный Харли Квин. Mm -hmm. Ты единственная настоящая. Mm -hmm. Стой, что? Mm -hmm. Этого не случалось. Mm -hmm. Это случилось. Mm -hmm. Это супергеройская битва 5603. Mm -hmm. вообще -то это случается каждый раз. О, oh, нет. Это мир Дикого Запада <связать> Вы не вкладываете слишком много усилий в это каждый раз Однако есть, я продаю билеты на вас сел, очень наверное, И как много раз я победил? Этот был первый Первый Что? А <связать> она? <связать> Тоже первый раз Если хотите спросить меня, то вы невероятно исчезли Ой, да ладно тебе! И кто обычно побеждает? Доктор Манхэтт <связать> Мы вносим постоянные улучшения а вот, и и всех Мы всех не знаем, раз, он и раз, раз и проиграл тебе Почему мы ничего этого не помним? И как <связать> ты возобновляешь битву, если мы все умерли? Я создал Фактика. вас, и у меня есть силы пересоздать вас. О? Ты мог сделать это с самого начала? Я сижу тут целый день. Да. Прямо сейчас да, я пересоздам всех героев. Неожиданно. И посажу их обратно в клетки. Угу. И они забудут все, что с ними произошло. Ничего, для того, чтобы это все продолжалось бесконечно. Бэтмен. Бэтмен. Бэтмен. Рыбалка. Интересно, Взял всех быть новый шоу. То есть мы деремся друг с другом, умираем, ты нас воссоздаешь, mm -hmm. и мы будем драться так вечно, что нас, собственно, здесь держит. В чем прикол так драться бесконечно? я скажу, после того, как вы выигрываете битву, вы получаете незабываемый опыт. ]木... Да уж, незабываемый опыт. <sch> Шоу должно продолжаться. Время пересознать злодеев. Как-то тут намудрили совсем. Интересно, что же будет дальше-то? А, Танас, Танас, точно меня вспомнил. Все, кто Это знаю, сообщение от Джин Грей. Вспомнил, что Сберите это... В, все угу. свои силы. Дядька, опро... Очнитесь! Подожди. Это что за лысина? Джин. Боже. Ты думаешь, я привык к тому, что в мою комнату вламываются голубые мужики? Это интересненько. Что насчет Бордову? Я так положил, вы слышали сообщение мисс Грей. У этого у вас силы воссоздавать жизнь. Если правильно подумать, то вот этот вот чувак, который сыграл вот этого, рад видеть, что мы все... Реальность этого чувака. Сыграл как раз-таки того чувака, который с костюмом... И не всех, кого то перевести. Потому что сейчас не видите Нет, жаль, что я его не заметил. Я имею в виду всех. И героев, и злодеев. Абсолютно. Чудовище. И что? Чего они задумали? Вот это... Тридцать... Тридцать... Чудовище покинуло Оскара. А если вам были Ставьте лайк, если Ставьте вам понравилась моя озвучка. Время, и подписывайтесь оставить, на мой канал, если вам нравятся такие очень видео. Очень обязательно ролик, подпишитесь и на автора оригинального видео ArtSpire. Они очень большие молодцы. Они вдвоем сделали все это видео. Также на моем канале вы можете увидеть другие анимации Они сейчас перед вами. Ну с вами был Dream. Всем пока! 50% может Может быть, меньше